Так, на чем мы там остановились? Ах да, как не получить бан на Алике? Здрасте, в прошлом видео я рассказал, как можно наябывать наших друзей из Китая. Если не смотрели его, идите смотрите. А сегодня я расскажу о том, как не получить при этом бан. Многие умники начали писать в комментах что-то типа нужен второй аккаунт, VPN и прочая хуйня. Но... Нет, вы чё ебанутый, какой ВПМ и второй аккаунт? Это вам не трейд на рулетках. Что же тогда нужно, Вирки? Ну смотри, у Алика есть система уровней. Чем больше и дороже шмот вы покупаете, тем выше твой уровень. Они, кстати, делятся на А0, А1, А2, А3, А4. Чем выше, тем больше у тебя приоритета в споре, и не только в нем. При этом на вещь ценой ниже 1 доллара очки уровней не начисляются, думал самые умные уже поняли к чему я веду. Итак, схема которой лично я пользуюсь. Для начала заказываю себе 5-6 товаров ценой от 1 до 2 долларов, это может быть что угодно, к примеру вот недавно мне приехали очки за копейки, неважно, заказываем 5-6 нужных вам вещей за копейки салика. после того как они приедут подтверждаем доставку, а также обязательно ставим 5 звезд и пишем положительный отзыв. Для чего это нужно, во первых мы повышаем уровень во-вторых, когда вы оставляете хороший отзыв о товаре, продавец в ответ респектует вас. Тем самым мы набиваем репутацию себе на аккаунт. Ну а после всех этих действий переходим к самому сладкому, к поиску жертвы. Старайтесь находить максимально дорогой предмет потреб. Заказываем его и ждем, когда приедет. Ладно, после того, как он приехал, сначала ставим 5 звезд и подтверждаем прибытие. И только спустя пару дней открываем спор. Почему так? Ну а ты сам подумай, к челу приехал товар, а он спустя пару часов после его получения открывает спор. Это не очень правдоподобно, не так ли? А тут мы типа два дня потестили вещь, поняли, что она паль и решили вернуть свои деньги. Скрытым товаром, кстати, так делать не нужно. Еще один обязательный пункт. Всегда снимайте распаковку предмета. Это обязательно. Ну а на этом, в принципе, все. Не забывайте, что все действия вы делаете на свою совесть. Ну а если тебе зашел видос, поставь лайк, подпишись на канал, жмякни на колокольчик и давайте все вместе. Соси! Okay.